Друзья, снова здравствуйте, снова всем привет, спасибо, что заходите в гости на канал, задаете мне свои вопросы, по возможности я буду на них отвечать, если в принципе я буду знать ответ. И сегодня данное видео будет посвящено ошибке, которая у вас выходит после обновления. То есть если вы давно не играли в покер, то соответственно перед тем, как вы откроете клиент PokerStars, начнется обновление. Клиент начнет обновляться и может выдать ошибку error code 2.87. Что это за ошибка, друзья? There, you did well in Эта ошибка говорит о том, что... Первое. В данном случае необходимо проверить ваш аккаунт. Второе. Чтобы проверить ваш аккаунт, вам нужно связаться. А. Отправив сообщение по электронной почте поддержки PokerStars. b или а, обратиться в чат в группу поддержки PokerStars. так как у вас не грузится клиент то через свой никнейм компьютер вы возможно не обратитесь остается второй вариант и отправить сообщение по электронной почте которое я вам оставлю в описании под этим видео друзья также хочу напомнить что если у вас возникли какие-либо какие другие вопросы обязательно пишите в комментариях желательно конкретно писать точный вопрос чтобы мне было легче потом на него отвечать Заранее всем спасибо, кто смотрел данное видео. Надеюсь, что оно вам поможет. Ну, увидимся в следующем видео. Всем пока.